Добрый день! Меня зовут Иванов Дмитрий Юрьевич, я директор агентства недвижимости новая квартира. Работаем в городе Саратов с 2004 года. Сегодня же я хочу рассказать видео о такой ошибке, которая происходит при получении психичного кредита. Сталкивался с ней не раз, расскажу, в чем она состоит. Такие случаи, когда люди обращаются сразу в много-много банков или через какие-то сервисы им разбрасывают сразу в большое количество банков. Если у человека хорошая кредитная история и заявка подана правильно, то ему дают одобрение. Но есть такой момент, о котором забываешь, что иногда бывает у человека есть какие-то мелкие шероховатости, из-за которых какие-то банки могут отказать. И что происходит? Вы подали заявку, сразу вам раскидали, либо сервисом, либо сразу раскидали в кучу-кучу банков, и какой-то банк вам начинает давать отказ. Второй банк, следом третий. И получается, что у вас в вашей кредитной истории отображается одна заявка, вторая заявка, третья заявка, пятая заявка, и по всем заявкам у вас получается, вам не дали кредит, вам отказали. Вот. И, соответственно, банки начинают дальше автоматически вам отказывать по этому обстоятельству. Я сталкивался, разговаривал с одним из банков, мне рассказали такую ситуацию, что пришел человек с изумительно кредитной историей, каким-то образом он попал в такую мясорубку, я не могу сказать, как это, и бывает, это крайне редко, сразу говорю, то есть это не то, что это массовое явление, но оно такое явление имеет место. Соответственно, когда ему с идеальной кредитной историей отказал несколько банков, еще несколько банков автоматом отказали, потому что предыдущие банки ему отказали. Представляете, какая то есть получается билиберда? То есть у тебя все замечательно, а тебе банки отказывают. Все, и ему потом в одном из банков в ручном режиме смогли восстановить Да, при этом условия были чуть похожи, чем он бы взял, если бы он не спеша подавал в один или в другой банк Корректировал свои заявки А там была в заявочках, там какие-то мелкие шероховатости, за которых ему отказали Поэтому мой вам совет Не нужно заниматься раскидыванием заявок сразу в кучу банков Не нужно, подставлять себя под это условие Потому что если вам откажется кучу-кучу банков, вполне возможно вам придется ждать какой-то довольно приличный период, чтобы дождаться следующей возможности. Лучше подавайте в один там банк, во второй банк, не спеша, корректируя свои заявки, смотря где могут у вас быть какие-то ошибки, вы же сами об этом знаете. Но... Кроме вас, лучше никто об этом не знает Либо обратитесь в то агентство, которое вам поработает с вами, выяснит все ваши нюансы И соответственно составит заявку отправить сначала в один банк, если что-то произошло не так, в другой Но опять же, я занявшись вами, потому что поймите, это очень серьезный вопрос Здесь не нужно так надеяться, а сейчас, да, мы все мне дадут Я сталкивался с тем, что человек, например, брал ипотеку, и ему отказывали Перед этим у него было десяток положительных кредитов по потребам. А вот по ипотеке покопали чуть поглубже и нашли ни один недостаток. Вот. Поэтому если вы думаете, что у вас вот взято несколько потребительских кредитов, и у вас все идеально, не всегда так бывает. Бывает, что при, это, когда вы начнете заниматься с ипотекой, у вас вылезут какие-то ваши недостатки, о которых вы не знали. Или которые только-только появились. Вот. Поэтому мой вам совет, не нужно кидать заявки сразу во все банки. Надеюсь, это видео вам было полезно. Благодарю за внимание. Если у вас какие-то остались вопросы, задавайте их под видео. Вот. Также буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. И ну, а также напишите комментарий. Благодарю за внимание. Всего хорошего. До свидания.